Ректор КФУ принял участие во встрече трудового коллектива Елабужского института КФУ. На расширенном заседании ученого совета с участием Ильшата Гафурова был представлен отчет директора по итогам года. Открыло собрание презентация фильма Инвестиции в науку как новые тренды в высшем образовании, о масштабных преобразованиях по созданию обновлений инфраструктуры Казанского федерального университета. Говорить о содержательной честно невозможно. Без создания определенной инфраструктурной среды которую мы рассматриваем как одно из условий конкуренции. Итоги работы коллектива Елабужского института КФУ за 2017 год подвела в традиционном отчете Елена Мерзон. Не обошлось без торжественной части. В ходе встречи состоялось награждение отличившихся в течение года преподавателей и сотрудников почетными, грамотными и благодарственными письмами. Потенциал, который есть в институте, он позволяет сегодня готовить хороших специалистов, которые пойдут, я думаю, в большей степени в школы, и это самое, наверное, нужное направление сегодня в нашей стране, поскольку разные направления бизнеса возникают, потом уходят с рынка, а школы остаются всегда. Да? И детей учить и готовить тоже нужно всегда. Около 78% студентов Елабужском институте КФУ учатся по направлению педагогическое образование. Приоритетным направлением вуза является стратегическая академическая единица «Учитель 21 века». Подготовка педагогов готовых к вызовам времени. Диана Шилова, Валентина Безбрязова, Эдгар Салихов, Универньюз.